Доброго-доброго всем денечка! начало февраля. Начинается такой огородный час. да, уже начинаю строить планы, что посадить, кто-то уже что-то посадил. Я смотрю у каналов, таких как у меня, которые занимаются домом, огородом, они уже посадили прямо в дому. Хорошее дело, да? Уже пора-пора, потому что все время уже наступает такое... Наступает подходящее время для того, чтобы подобрать семена, цветов, каких-то овощей. И как я это делаю, хотела вот рассказать вам о своих практических советах. У меня есть вот такой дневник. Я его веду уже с 1916 года. Вот. Каким образом я его веду и для чего он мне нужен, я сейчас вам объясню. Все практически запомнить невозможно. Это однозначно. Невозможно. И я сейчас хочу посадить, например, питонию и вспомнить, когда я ее сажала в прошлом году. Это нереально. Правда, нереально? Потому что... Столько информации, столько посевов, столько посадок было в прошлом году. Невозможно. И вот я завела такой дневник. Это просто мой такой спасательный круг от того, чтобы вспомнить. Самая лучшая память – это карандаш, как говорят. Что ценного в моем дневнике для меня? Может, и вам это пригодится. Я делаю это вот примерно таким образом. Сейчас покажу. Вот, например, 1919 год. Видно, да? все здесь. Как я сажаю? Что я сажаю? Вот в прошлом году я посадила 14 января... Ой, нет. Так, в 2019 году я посадила 14 января дихондру, томат горшочный. Гацаню там, вот все это по порядку у меня здесь обозначено. Да? Точно так же я, конечно, сажаю, сажала в 2020 году. Это тоже у меня вот так разлиновано было. Мне так удобно. Вот видите как. Я пишу в первой колонке, я пишу, что я сажаю, потом дата и примечание. В примечаниях я, например, писала, сколько у меня семян. Петуни взошло, например, я пишу, сажаю там 5 штук, взошло 2, взошло 3. Я это обязательно для себя делаю пометку, насколько качественные семена. Мне это вот все понятно и все меня устраивает от того, что я пишу. Дальше. Закончился 20 год, например. я уже пишу посмотреть томаты на 2021 год. Я эти записи открываю анализирую и, соответственно, потом я сажу. Вот, например, первый у меня стоит черри вера. У меня в прошлом обзоре я вам показала, что у меня, да, вот такой э, томат я хочу, черри вера. Ну, добавить, например, что-то что об удобрениях, потому что э, есть такие хорошие советы на каналах, и я обязательно, конечно, это тоже беру себе на заметочку. Моя первая запись. Вот. Это у меня такие закладки. Очень красивые. Я не выкидываю, не выкидываю календари. Есть огородника? И там, значит, всевозможные картиночки. Вот видите, какие-то я их так вот сворачиваю вдвое. И я эти закладки использую в дневничок. Вот здесь свой огородника. Ну, где-то еще там. Я люблю писать, мне нравятся. Это какие-то записочки. Вот, вот в своих тетрадочках я использую вот эти закладочки. Моя первая запись вот 2021 год у меня. Я из теплицы принесла хризантему мультифлора, занесла ее домой и она у меня стоит там прогревается и будет прорастать. Я буду ее черенковать. Растет она очень быстро, отходит очень быстро. Я обратила внимание, что очень очень хорошо сохранилась эта хризантема мультифлора. Все, там есть живые росточки такие, в общем, жива здорово. я думаю, тем, кому я обещала эти черенки хризантема мультифлора, я, конечно, обязательно вам вышлю. Появится вторая запись, вот была первая, вторая – это питонии я хочу посадить петунью чуток пораньше в прошлом году я ее сажал 14 февраля вот я посмотрел в своем дневничке но чуть-чуть хочу пораньше посадить потому что когда сажаешь она еще очень маленькая как-то адаптируется к погоде к природе а тут я уже ее более такую мощную что ли скажем высажу уже посильнее вот хотя бы дней на 10 Сегодня я еще прочитала, что не очень благоприятный день для посева. Буду завтра, наверное, сажать 3 февраля. И что я бы хотела вам показать еще свою толстую-толстую вот такую книжонку. Но это не книга, это фотоальбом. Вот таким образом я храню в них семена. У меня здесь такая резиночка. Так, я ее открываю. И начинаю шуршать, шуршать своими пакетиками. Вот они так у меня выглядят. Вот у меня овощи, цветы. Вот видите, как мне кажется, что это очень удобно. Не надо каких-то коробок для хранения. И чем еще хорошо, все, что я посадила, я оставляю здесь пока. Пока оставляю в этом моем органайзере. И делаю анализ. Ага, это я посажу, это я не посажу. Тут у меня еще какие-то остались, например, огурцы, огурцы из прошлого года. Хорошие огурцы. Я их помечаю в дневнике, что мне этот сорт очень понравился. И я делаю для себя. Я делаю такой анализ. А, ага, мне надо это убрать, это добавить. Знаете, очень-очень удобно вот с таким органайзером работать. Все не разбросано, все очень компактненько и хорошо. Вот. Шуршит, так шуршит, конечно, да? Я бы хотела сказать, что питонию я, конечно, буду сажать, но в этом году я взяла не очень много сортов, потому что у меня была замечательная лобель в прошлом году. И есть еще другие, другие цветы, типа да, наподобие бокопы, геранья плющевидная. Поэтому я решила сделать сочетание не только вот, питоний таких вот в подвесных кашпо, а и других из разряда, вот я сказала, бакопа, плющевидная герань. Вот они у меня будут участвовать ну, на стенах кашпо. Но не обязательно, чтобы это было очень много, скажем, питуней. Я в прошлом году заказывала питонию компании Белла, семена там сертифицированные, все, все очень хорошо, но у меня не все дружно взошло, и поэтому я в этом году понадеялась и думаю, что у меня будет все хорошо, на наш магазин семена, который в городе находится, ну, отличный магазин, огромная огромный ассортимент семян во всех направлениях, цветы томаты, огурцы, баклажаны, перец, все, все это есть. В этом магазине работает очень хороший продавец-консультант. Она много-много лет, ее зовут Ирина, она работает только на семенах, только на семенах, и я ей доверяю. Поэтому я спросила, что чтобы ты предложила из сортов питонья. хотя в принципе я ориентируюсь, уж понятное дело. Но, конечно, это вот для меня даже я именно спросила, это Тайдал, сорт Петуни, сорт Тайдал. У нее их нету вот таком виде, но у нее они вот так вот, сами они раскладывают таким образом готовые семена. Они гранулированные, надо сказать, они также гранулированные. Но что я буду выписывать, Тайдал там где-то мне пришлет. И вот еще схожество не всегда там стопроцентное. И я решила здесь взять. Я взяла Питуньо Тайдал Бейв. Ред Красный, да? Красный. Это очень хороший сорт. Я могу сказать однозначно, что это беспроигрышный вариант. Дай бог, зайдут Пять штучек. Вот видно, да, здесь. Вот так они фасуют в этом магазине. У нее хорошая где-то закупка есть. Я не знаю, да. И вот такая Тайдал Сильвер это тоже очень красивый такой сиреневато сиреневатый такой цветочек у них в середине темненькая и следующее то что я взяла петунья это Анжелайн это каскадная питония F1 партнер фирма ну посмотрите ну это Каскадная, э, каска, каскадная питония, видите, даже по внешнему виду, как она выглядит, ну, там штучек, там стоит такая капсула. 5. Ну, обычно по 5 присылают и профессиональные семена тоже так же. Из зевей, старт, пожалуйста, тоже пять штук. Каскадная питония, я сажала такую, мне очень понравилось, ну, возьму-ка еще разочек. Ну, кстати, вот тоже в профессиональных семенах берешь вот примерно такие, какие здесь они и есть. Антуана это тоже фирма-партнер. Многоцветковая, каскадная, беленькая она. Вот в прошлом году у меня белая такая была, но очень хорошо цвела, порадовала. Белый цвет, еще слабые, линии у меня сидела, вообще шикарный Питуния анкора – это махровая, обильно цветущая. Питуния 20 сантиметров, невысокая. Она тоже такая махровая, очень много цветочков у нее. Ну, чудесная, чудесная питуния. И я опять о количестве хочу сказать. Вот здесь 5 семян, да? 5. Еще 5. Вот здесь 5. И того же 20, да? 20. но тут вот у меня вместо 5 штук у меня по 3. Так у нее было в остатках, я говорю, не 3 достаточно. 6 получается. Всего у меня 26 граммов, 26 граммов петуни. Ну давайте возьмем, что хотя бы 20 из них, они, как говорится, прорастут. Созреют, будут красивыми, большими. Ну как же, 20 штук, неужели нам не хватит, да? Я на других каналах просто посмотрела, ну, вот-вот пачками берут-берут. Я считаю, что можно остановиться даже просто на белом цвете, да, и украсить свой дворик или сад. Это будет шикарно и красиво воображение в зависимости у меня в прошлом году белая белая петуня росла в сочетании с голубой лобелией. даже более насыщенно не голубая такая насыщенно синего цвета была но это было очень красиво очень очень красиво поэтому красоту мы создаем сами семена конечно мы выбираем сами ясное дело да я говорю о своем выборе, если у вас есть какой-то магазин поблизости и там действительно очень хороший стоит консультант, он вам подскажет и расскажет, что посадить, когда посадить. Я в частности о питоне, что ее можно уже посадить, чтобы увидеть ранние цветение. Это, конечно, очень приятно, когда сажаешь, например, прямо второй половине уже мая. И он уже побольше, побольше этот цветок у тебя. И он начинает уже вот-вот развиваться. Но ты уже в июне можешь увидеть красоту необычную. Вот. Я, конечно, жалею о том, что в прошлом году ну, посадила 14 февраля. Можно было бы посадить и чуток э, пораньше. Вот что я и хочу сделать в этом году. Пишите в комментариях, когда вы сажаете питонию, хотя это чисто, скажем, понятно, этот процесс чисто региональный, я могу сказать, мы живем в средней полосе России, в средней полосе. и, конечно, в Сибири это по-другому, может быть, вообще еще раньше надо сажать, потому что все-таки это край холодный, я писала уже своим там подружкам по нашему городу, по району, когда вы сажаете, кто-то уже посадил. Тут посадить, видите, терпения уже нет, абсолютно нет. Но я хотела сегодня было посадить 2 февраля, ну, прям вот, ну, неблагоприятнейший день, буду сажать завтра. Все уже подготовлено, все уже есть, и земля, и, как видите, семена уже готовы, только сажай. Если вам было полезно мое видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Задавайте ваши вопросы в комментариях, я обязательно отвечу. Друзья, мир вашему дому!